Всем привет, ребят! Новая Алиэкспрэйшн, и сегодня у нас, опять же, две посылочки, но на момент записи сейчас мне пришла только одна, и давайте пока что вскроем ее. Итак, как вы можете наблюдать, пакетик небольшой, и, честно говоря, я надеюсь, что там, ну, я даже, честно сказать, не знаю, что там, потому что я думал, что там... Одно, а там может быть совсем другое Так, давайте-ка мы его как-нибудь откроем Да, я знаю, что я обещал взять э, другой нож в прошлом видосе Но хрен там плавал Окей, хорошо Так, и что у нас тут получается? Что же это? Оно так запаковано, что я чё хз вообще Ага, вот его отсюда можно вытащить. И это. Да ладно. Ух ты! Ха. Знаете. Знаете, на самом деле я. Я немного не его ждал. Я думал, что здесь будет фонарь. Фонарь на камеру. А это USB Hub. Вау! Вау! Ха. Я немножко в шоке. Так, ладно, давайте-ка мы это как-нибудь сейчас. Сейчас откроем, я не знаю как, только эта штука должна срываться, по идее, да? Значит, мы его тут ножницами подрежем где-нибудь вот здесь, я не знаю. Ага, вот, отлично, все. Так, ну давайте-ка мы его достанем и посмотрим, что ж что... тут... Ого! Знаете, ребят, провод весит больше, чем сам... Хотя нет, они примерно один. Вау! <ф fare> Ух ты! Он такой-то красивенький, однако, знаете ли. <с i1> То есть, здесь еще вход под джек какой-то есть, да? Или что это, я не знаю. И, ну, в общем, давайте мы его сейчас подключим, посмотрим, как он выглядит. Я вот прям при вас его сейчас подключу. А -а -а -а -а так, получается. Здесь как-то вот так это подклю. Все, да? Ну, вроде все, И здесь вот прям под камерой, вы не видите, есть USB-шник у меня. И... о -хо, хо Красиво как! Его можно выключать, ребят, смотрите. То есть, охренеть! Их тут три, три, семь. Семь портов. Ребят, семь портов USB 3.0. Это все USB 3.0. Охренеть! Круто! Так, давайте-ка мы его попробуем на то что ну работает ли он и для начала точнее для того чтобы нам его проверить работает ли он мне нужно что-то в него подключить а вот что мне в него подключить я честно говоря даже не знаю а вот у меня тут флешка есть сейчас я ее оп, висит у меня тут флешечка и давайте мы ее смотрите-ка она работает видите да она горит и она только что появилась на экране если я ее выключаю она перестает работать это мать вашу круто. Что ж, ну ладно, я ее включу, ее вытащу, ее вот так вот уберу обратно. Так, и сейчас я куда-нибудь пришпандорю этот хаб. Ну, а мы сейчас будем смотреть следующую посылку. Что ж, а вот я сгонял наконец-то за вторую посылку. Она мне пришла, кстати, сегодня же. То есть. Первую часть этого видео я снял буквально несколько часов назад. Потом лег спать, проснулся, и, пожалуйста, вот мне приехала старая посылка. Что ж, как вы можете заметить, она такая квадратненькая. Ну что ж, давайте-ка будем ее скрывать. Так, когда-нибудь я все-таки возьму нормальный нож. Но, видимо, не сегодня. Так, давайте мы как-нибудь ее вот так вот продверяем, а дальше вскроем руками, я не знаю. Да, Буф. вот такой вот мне пришел свет, ребята, это свет на камерный, такой, как бы его назвать, LED видео Light, тут вот даже написано. И давайте мы его откроем и посмотрим, что же тут внутри есть. И, насколько я понимаю, он не очень большой. Да, он не очень большой. К великому сожалению, все, внутри коробки больше нет ничего. Ее мы выкидываем. Тут у нас какие-то бумажки. Бумажек немного. Ну, точнее как? Относительно много. Все на китайском. На... <смех> так, тут тоже что-то. Инструкция, да. Да, инструкция, хорошо. Вот это вот штучки, мы их берем, короче, и съедаем. Ладно, я шучу, надо их есть. И еще какая-то карточка. Окей, достаем как-нибудь наш свет. С... Твою налево. Все, в коробке больше нет ничего. И вот такой вот у нас свет получается, да? А как тут крышка? Ага, вот. Вот так вот мы отщелкиваем. И сюда идет 4 батарейки. Сейчас мы вставим их и посмотрим, как это будет работать. Итак, ребята, ну что ж, я вставил батарейки и теперь могу сделать вот так. Да, он яркий, кстати говоря, ну достаточно яркий. И давайте мы, знаете, что попробуем сделать? Вот он мне так светит прям в лицо, капец. Давайте мы попробуем поставить его сейчас на вот эту камеру и посмотрим, как это будет выглядеть. Точнее, не на камеру, а, скажем так, на микрофончик поближе, на вот эту вот штукенцию, да, которая у меня тут сверху на упод. Упод, блядь, да почему я называю его уподом-то? На угрип. Угрип сверху поставим его, да? Он же здесь войдет. Войдет. О, идеально вошел просто. Вот, только мне кажется или он стал светить хуже это мне просто кажется и давайте мы знаете что я сейчас я сейчас выключу свет и так ребят сейчас будет жестко я ставлю его на верхушку нет давайте я его лучше на сбоку поставлю мне кажется сбоку он будет как-то лучше и внимание ух какой же он зараза яркий прям ужас просто. А, мне же глаза слепит. Охренеть. Серьезно, прям охренеть я не могу. Я вот смотрю сейчас на себя, и я такой яркий прям капец. Так-то, в принципе, он бы мог осветить всю мою комнату. И я могу использовать его все время вместо того света. Но я буду лучше использовать тот цвет, он все же получше будет. Ну вот такой вот сегодня вышел видос. Как же ярко. Прям не могу, капец. Что ж, ну а если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, перейти по ссылкам в описании. Но ну а на этом все. Ссылки на эти товары будут в описании. Всем удачи, всем пока. Ой, как же ярко, блядь.